Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин! Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарили. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Сразу оговорюсь, что это видео сделано в образовательных целях и не предназначено для постановки профессионального диагноза антисоциального расстройства личности. Пожалуйста, обратитесь за помощью к специалисту по психическому здоровью, если вы думаете, что вы или кто-то другой может страдать от этого расстройства. С учетом сказанного, давайте начнем. Антисоциальное расстройство личности – это психическое расстройство, при котором человек не обращает внимания на добро и зло и склонен враждовать, манипулировать или угрожать другим. Поначалу они могут быть очаровательными, но при этом проявляют повсеместное пренебрежение к окружающим и почти не раскаиваются в своем поведении. Итак, вот восемь признаков антисоциального расстройства личности. Первый – они не понимают социальных взаимодействий. У людей с антисоциальным расстройством личности перекошен социальный компас. Они по-другому воспринимают социальные взаимодействия и ваши социальные сигналы. Они могут неправильно интерпретировать сказанное. Например, они слышат оскорбления или насмешки, когда их нет, что подводит нас к следующему пункту. Во-вторых, они склонны к враждебности. При антисоциальном расстройстве личности они часто считают, что другие обидели их, даже если на самом деле никто этого не делал. При общении с вами они читают между строк и слышат совсем не то, что вы на самом деле сказали. Они могут быть расстроены и нервничать, что приводит к враждебности и гневу. В крайних случаях они могут даже стремиться отомстить за причиненную им обиду, независимо от того, была ли обида реальной или воображаемой. В-третьих, они могут быть очень манипулятивными. Люди с антисоциальным расстройством личности могут отталкивать от себя других. Другие могут испытывать трудности в общении и установлении контактов с ними. И что еще хуже, люди с этим расстройством личности также склонны неправильно воспринимать сигналы других, что может вызвать массу недоразумений в отношениях. Чтобы преодолеть это, они становятся искусными в очаровании и манипулировании. Например, они манипулируют вами, заставляя вас проводить с ними время, или могут экспортировать и обманывать вас, чтобы получить то, что они хотят, даже если это только для их личного удовлетворения. В-четвертых, они склонны к лжи. Вместе с манипуляцией приходит и склонность ко лжи, и их ложь часто используется для того, чтобы обвинить других. Ложь – это инструмент, который они могут использовать для личной выгоды. Для человека с антисоциальным расстройством личности выживание отношений является жизненно важным до тех пор, пока они продолжают удовлетворять его потребности или желания. И обман – это лишь одна из тактик, которые они используют для достижения этой цели. В-пятых, они очень импульсивны. Импульсивность является общим фактором в структуре антисоциального расстройства личности. Они действуют без всяких оговорок, как будто их ничто не сдерживает. Они очень мало задумываются о последствиях своих действий, пренебрегают собственной безопасностью и безопасностью других людей. Их крайняя импульсивность часто заканчивается тяжелыми последствиями, например, госпитализацией или тюремным заключением. В-шестых, они повторяют рискованное поведение. Их импульсивный характер заставляет их принимать поспешные решения, которые могут обернуться для них не лучшим образом. Например, они могут быть вовлечены в преступную деятельность, такую как кража или поджог. У них могут быть проблемы с употреблением наркотиков и алкоголя. Их пренебрежение к добру и злу и низкие моральные стандарты заставляют их принимать плохие, рискованные решения, часто за небольшое вознаграждение. В-седьмых, они не испытывают угрызений совести за свое поведение и поступки. Люди с антисоциальным расстройством личности будут делать все возможное, чтобы добиться желаемого, даже если их поведение и действия могут навредить людям. Они практически не испытывают угрызений совести, если причиняют боль, обиду или неудобство другим. Они делают то, что хотят, ради собственной выгоды и не испытывают сочувствия к другим. В восьмых, они обвиняют других. У них также есть привычка перекладывать вину на других людей. Поскольку им трудно взять на себя ответственность за собственное пагубное поведение, они могут рационализировать свои действия, обвиняя тех, кому они причинили боль. Они могут думать, что другой человек заслужил это, или думать, просто так сложилась жизнь. Они отказываются видеть последствия своих действий и перекладывают вину на других. Думаете ли вы, что у вас или у вашего знакомого может быть антисоциальное расстройство личности? Если да, мы советуем вам обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Если это видео показалось вам интересным, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео от канала Немиркин. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.